Когда мы вяжем необычное изделие, и все детали должны быть тоже необычными. Стандартное решение оформления низа это резиночка-планочка. Классно, но обыденно. Мы вяжем интересный узор, и оформление должно быть интересное. И... Я вам обещала показать, что же такое мы придумали Так вот смотрите, это фестоны Спрашивайте, что необычного в обычных фестонах В обычных фестонах ничего необычного Но давайте разбираться, что такое фестоны Фестон это накид на иглу Каретка едет, делает накид на иглу И едет дальше Средняя статистическая машина делает от 3 до 6 накидов Моя старушка Нева 2 делает 12 накидов. Из всех известных мне машин это абсолютно рекорд. Но я-то вяжу не на Неве, я вяжу на Сильвере. Сильвер столько не делает. Поэтому пришлось поломать голову, немножко поскрипеть мозгами и придумать такой прием, который позволяет нам делать накидов гораздо больше. И в образце я провязала 18 накидов. Мне показалось этого мало, поэтому в майке мы используем 24 накида. И это еще не предел. Просто больше уже не проминается. Оно мешком остается мешком, поэтому 24 достаточно. Посмотрите, как чудно, как интересно смотрятся пистоны на 24 ряда. Мне очень нравится. А вам? Если вам нравится наш новый проект, не забудьте поставить лайк. И главное, подпишитесь на наш канал, потому что в следующем видео я вам покажу, что такое пройма горловина. То есть как меняется кон силуэт на таком сложном узоре.